Имам ибн аль-Каим, да помилуют его Аллах, сказал: К скверным последствиям грехов относится и то, что они способствуют уходу уже имеющихся у человека благ, и отрезают его от благ, которые к нему еще не пришли. То есть, они прогоняют те, которые уже есть, и не дают приходить другим. «Ничто так не способствует сохранению благ, дарованных Всевышним, как покорность Ему, и ничто так не способствует их появлению, как покорность Ему. Ибо поистине то, что у Него, можно приобрести лишь посредством покорности Ему. Всевышний Аллах сделал для всего причиной появления и исчезновения. Причиной обретения милости Его Он сделал покорность Ему, а причиной исчезновения или отсутствия их – ослушание Его» если он желает, чтобы у его раба сохранилась милости его, то он внушает ему беречь их посредством покорности ему. А если он желает лишить его их, он оставляет его без помощи, и тот начинает ослушиваться Аллаха посредством этих милостей. Остается лишь удивляться тому, что раб Аллаха знает об этом, и на собственном и на чужом примере видя это своими глазами и слыша истории тех, кто лишился милости Аллаха по причине ослушания. Он знает это и продолжает грешить, как ни в чем не бывало, как будто он исключение из этого правила, как будто он особенный и как будто это касается кого угодно, только не его. Какое же невежество хуже этого и какая несправедливость по отношению к самому себе хуже этой. Саламу алейкум, братья и сестры. Подписывайтесь на канал.